Это к вопросу о лубочной программе, как бы, да, которая у нас тоже мы иногда с ним перегибаем. Умеют ли россияне воевать? И являются ли они храбрыми солдатами? Первое, умеют. Второе, очень храбрые солдаты. Третье, солдаты идейные. Четвертое, профессиональные. Без дураков. А почему нынешние, которые воюют против них, их там, бывшие боевые товарищи или их сограждане, не проявляют этих качеств или проявляют их не все и ограничены? А вот это сделал путинский режим с русскими солдатами, которые всегда были на самом деле хорошими бойцами. Хорошими бойцами. И трагедия русского народа, о которой мы говорили, заключается в том, что Путин ломает душу Украины, российского народа. Ломает. Вот я как бы военный, профессиональный. Воинская честь не позволяет уезжать противника. У меня нет необходимости придумывать и пить, и там. я их начальству придумываю пить, это, когда вижу, как они себя ведут. Но у меня нет желания оскорблять российских военных. Потому что я знаю, что среди них есть мужественные люди, профессиональные люди, люди, болеющие за Россию, за свою Родину. Но только эти все люди, желающие ее защищать, готовы отдать за нее жизнь. Это не для красного словца не по глупости, они сознательно делают этот выбор. Только вопрос, а на чьей стороне сейчас должны быть эти мужественные люди? И вот уже несколько десятков россиян, на самом деле гораздо больше, они просто проходят очень сложную систему фильтрации, там на сотню уже пошло. Эти люди сделали свой выбор. Мы от них не требуем и не просим даже проявлять лояльность к Украине. Потому что мы нация свободных людей и не хотим принуждать других людей. Мы ставим их в таких же условиях, в которых мы находимся. Мы говорим, ребята, воюйте за, воюйте за Россию. Только без, ну, Россию без Путина. Настоящую Россию, которая где-то есть, которую топтали 23 года, эту Россию, выбивали всю живое и светлое. Россию Каспарова, Россию Фейгина, Россию Макаревича, Россию Батилашвили, Россию Лия Хиджаковой, понимаете, ну, вот эту Россию, которая на самом деле прекрасная страна, с прекрасным народом и народами, с прекрасной культурой. С прекрасными достижениями. И мы помним, что о людях надо судить по их о странах надо судить по их лучших проявлениях, а не по худших. И эти люди воюют за свою родину. Они хотят, чтобы она была другой, чтобы она получила исторический шанс, потому что Путин ведет Россию в могилу. В могилу как нацию. Нельзя противопоставлять себя всему миру. Можно, если есть какие-то благородные цели, а мир осатанял. Они и так подают эту картинку, а на самом деле мир в ужасе. Мир бы давно на Марс высадился, да, и продлил бы жизнь людям до 120 лет всем бы, да, и решил бы проблему голода, если бы не отвлекался на, на, на борьбу с такими идиотами, как, это, как сидят в Кребле сейчас. И вот эти люди воюют за эту Россию. Они хотят России, которая снова вернется в мировое сообщество, снова станет нормальным государством. Снова вспомнит, кем она была и какие достижения она имела. И снова станет из, вот из этой вечной тьмы, из этой бочки с дегтем вытащить российский народ за волос. И вернуть их им достоинство нормальных людей, свободных людей. Потому что если русского человека ставить в хорошие условия, он раскрывается как один из самых лучших народов в народном мире. Ну, если так можно мерить. Просто все дело, в, какое, в, как, в какие условия поставили россиян. Потому что, когда с ними нечеловеческие обращаются, когда их дебилизируют, деградируют, унижают, уничтожают, то лучше, лучше уничтожаются, либо выезжают. А остальные не такие сильные люди, которые, как в Акелане, могут говорить, растаптываются просто. Растаптываются, народ, народ становится ну, массой. Он не перестает быть народом. И эти люди, я, я говорю сейчас по результатам разговоров с ним, они дерутся за российский народ. Они хотят, чтобы не был таким. Они хотят уничтожить тех, кто сделал это с их народом с их родными, близкими, с их страной. Потому что они любят Россию. Они воюют за своих.